Как сохранить семью в современном обществе? Как на семью влияет карма ее членов? Понимаете, если у близкого человека наступает такой период, что его крышу сорвало, он начал гулять, это ваша карма, это не его карма. Так влияет на семью карма. Понимаете, у него есть свобода выбора, гулять или нет. Но ему не гулять будет очень тяжело. Люди могут это делать, если у них есть духовная сила. То есть мы можем победить карму плохую, если у нас есть духовная сила. Но если у нас нет этой силы, мы не победим. Поэтому чего мужика обвинять в том, что он начал гулять, если из меня самой исходит эта сила, которая заставляет его гулять? Если вы эту картинку все видели, вы поняли, как это все действует. Понимаете, нет? Этот мир хитро устроен очень. Неверственные люди считают близких людей причиной своих страданий. В основном вот эти все записки так написаны. Я мягкая и пушистая, он скользкий и вонючий, что делает? Или я мягкая и пушистая, она скользкая и вонючая, что делает? Ответ такой. Сначала начни молиться и ты поймешь, что не ты мягкая и пушистая, а ты скользкая и вонючая на самом деле. И поэтому так все получилось. А он, если был мягкий, душистый, он бы смог победить твою судьбу. То есть такой же получается. Но вы, как бы, достались друг другу. Умные достаются в умным, а я досталась тебе. Понимаете, это первый шаг в победе над судьбой — это признание своей судьбой, признание То, что на самом деле есть, надо признаться себе в этом, надо открыть глаза на жизнь. Как сохранить семью в современном обществе? Ничего не бойтесь, ничего не бойтесь. Не думайте, что а, человек, который встал на путь истины, он будет побежден судьбой. Это невозможно. Зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Если вы встанете на правильный путь жизни, судьба будет всегда защищать вашу жизнь. Она никогда не даст возможности ей разрушиться. У меня есть сейчас одна знакомая девушка, у нее так случилось в жизни, что он, несмотря на то, что он тоже занимался духовной практикой, он а, начал гулять от нее. Так судьба ее сложилась, что начал гулять. И она молитвой смогла ее победить. Она начала молиться, и мужа начала на назад. Это неизбежно, понимаете? Или, если он уйдет, все-таки Бог ей даст еще лучше человека. Я о таких примеров тоже тысячу знаю. Никогда не бывает так, что человек идет правильным путем, и он заканчивает поражением. Такого не бывает. Понимаете, вы просто не узнаете, как устроен этот мир. Этот мир не имеет ни тени, ни справедливости вообще, ни тени. Просто мы не знаем, лабиринт судьбы очень сложный. Мы не знаем, где выход. Я могу теоретически раскладать, расложить это все, но вы не поверите. Все равно не поверите. Почему? Потому что вера приходит отсюда, через свою молитву. Я могу свои молитвы разложить, но вы не поверите чаще всего. Почему? Потому что вера должна, это сам человек должен экзамен сдать. Я могу почувствовать, потому что, если я сдал этот экзамен, я почувствую, как другому сдавать. Или я, если не сдал, допустим, я не почувствую. Но я могу примерно сказать, как сдавать. Потому что у меня есть наставник, духовный учитель, который меня уже 20 лет учит. Есть какой-то опыт. Нужно ли менять фамилию жене? Или не обязательно? Я ответил, беру записки, знаете почему? Самый лучший способ эту тему объяснить – это практика. Да? Нужно ли жене менять фамилию? Чем жена меняет фамилии? Сейчас вам объясню одну вещь важную посмотреть. Есть очень тонкий механизм, как разрушается семья. Этот тонкий механизм заложен женщине. Потому что мужчина, он находится под влиянием женщины. Понимаете, семья создается женской энергией любви. И женщина исходит любовь она хочет быть любимой, а он хочет любить. В результате они как бы совпадают в этом правильно? то есть все совпадает. Семья создается. Вы не обиделись на меня? А? Нет? Да да. Правильно? Потом скажешь обиделись на всех. Обиделась. Простите меня. Прости, вместо «прощай», я скажу в этот раз, что просветник погас. Доставайтесь на лекции. Я неправильно сказал, вы хороший человек на самом деле. Это я плохо человек. Итак. Смотрите, есть тонкая вещь такая то женщина, когда она замуж выходит и думает, я могла найти себе и получше. Так как женщина это сила, от нее исходит энергия, сила, мужчина, когда он. Почему женщина рядом остается? Какой тонкий механизм, он смотрит на, на, на нее и видит вот эту силу верности. Она очень сильно. Даже это слово «подкупает» неправильное, она просто парализует мужчине всякую возможность думать о другой женщине, просто парализует, потому что вот это вот чувство «я хочу жить с этим человеком», естественное чувство для женщины, оно обладает огромной силой, потому что мужчина, когда видит такой взгляд, он думает «мне больше ничего не надо» у него отпадает желание искать, искать что-то другое, потому что это чувство, оно является самым дорогим для мужчины. Потому что мужчина больше всего на свете хочет верности. Он думает, что он хочет красоты, каких-то интересных признаков женщины. Это так кажется внешне сначала. Но когда он видит глаза, черные глаза, ну то есть он видит, вот эти глаза, которые верны полностью, то он уже не может думать ни о ком другом. И это может всю жизнь кончиться. Просто женщина совершает последнюю сердце. Я буду всегда верна этому человеку. И даже если мужчина, он нечаянно среагировал на взгляд, Потому что среагировать, почти, не среагировать практически невозможно. Веды говорят, что только абсолютно безгрешный человек, мужчина, не среагирует на женскую красоту. Вот, когда человек святой, он не реагирует на женскую красоту. Все остальные реагируют. Реагируют означает соблазняются, хотят себе это иметь. Понимаете, о чем я говорю или нет? То есть только святой человек не способен, ну то есть действует по-другому. Все остальные ломаются ломаются. Поэтому, когда так как у нас в обществе принято, что женщины открыто смотрят на мужчину, улыбаются и, ну то есть открыто соблазняют друг друга. Женщины соблазняют открыто мужчин. Они утверждаются, так утверждают себя в жизни. Они смотрят на всех, смотрят, сколько среагировало мужчин за ними, читают. Вот. Ну то есть так как это есть в нашем обществе. Поэтому мужчина иногда у него срывает крышу. Ну, не срывает, он так раз среагировал. И когда он видит опять жену, вот смотрите, как работает система, он видит жену, у которой очень верный твердый взгляд. Ему сразу становится не по себе. Знаете, как кошка, когда знает, чего сало съел, понимаете? Ну, вот такая, ну, такая, знаете, ну, как тяжело уже становится. Она смотрит на него, и у нее сразу так... Понимаете, и совесть начинает душить его сразу изнутри. И он думает, блин, зачем я посмотрел? Ну то есть ему плохо становится, тяжело от этого. Понимаете, так работает система самосохранения семьи. Вот теперь просто диагностируйте женщину. Кто из вас сказал себе в сердце? Я бы могла себе найти и получше. У мужчины есть а, в паспорте его фамилия, которую вы хотите принять по этой причине, что хотите быть верным. Раз у меня твоя фамилия, я твоя, понимаешь? Я твоя. Вот для этого женщина меняет фамилию. Это еще одно доказательство для нее самой же, что она его. Это доказательство, для этого она меняет фамилию. Понятная система, да? Способ удержать семью, сохранить семью для женщин. Сила так работает женская через это. Своя фамилия не нравится мужчине. Но бывает, но он хочет взять жены фамилии. Ну нормально, значит у них тоже одна фамилия получается. А? Пускай она будет не одна могут быть разные фамилии. Ничего страшного в этом. Я просто объясняю, почему женщина меняет фамилию. Не надо категорично смотреть на жизнь. Бывает, женщина не меняет. Бывает меняет. Допустим, мне и фамилия древнего а рода какого-то, она сохраняет. На результат влияет, конечно. Если вы фамилию поменяли, то у вас уже внутри будет больше гарантий, что вы скажете себе, «Я буду жить с этим человеком. Это моя судьба. Я не могла бы найти себя получше. Это моя судьба». И знаете, что всегда, когда женщина вышла замуж, это ее судьба. Когда она не смогла с ним жить, с этим человеком, это не судьба. Это не сдавший экзамен. Потом, следующий мужчина, это судьба и не судьба. Это тоже судьба. Бог дает второй шанс. Вторая попытка. Надо менять обратно, да. Зачем? Ну, потому что, если вы смотрите, развод сам по себе ничего не меняет. Вот, допустим, муж, мужчина ушел, другой женщина. Он развелся с вами, ничего не меняется. Вы еще не сдали свой экзамен. Вам надо еще где-то поставиться срок, хотя бы год, молиться и ждать его назад его может признать а если у вас судьба не такая тяжелая карма то вы как бы сдаете экзамен все-таки экстерном и он возвращается назад А если вы не хотите чтобы он возвращался значит вы получите по шее значит вы не хотите сдавать свой экзамен Год вот, вот прошел, вы, вы старались вернуть его год? Вот? Нет, мы не об этом говорим. Вы должны стараться вернуть его. Микрофон, дайте подробнее. Микрофон, вот вы не выполняете свои обязанности. Человек заговорил, надо сразу бежать к микрофон, Рождается, он маленький, ему 5 лет. Девочка в 5 лет все знает, все, что происходит. Какие отношения между мамой, папой и бабушкой, как себя ведет дедушка, она все знает. Все в курсе. А мальчик в 5 лет, он, кушать хочешь? Может, не хочешь? Гулять хочешь? Все, понимаете? то есть Мужики, они такие приторможенные всю жизнь. Женщина ориентируется в пространстве пять раз лучше. Вот смотрите, жена в комнату заходит в квартиру. Она видит, где, где носки мужа лежат. Где что происходит. Все, она сразу, она в одну секунду все знает, что происходит в квартире. Муж зашел в квартиру, что-нибудь видит. Ничего не видит. Он что, видит, где жрать? И все, больше ничего не видит. Все замечает мужчина. Значит и жена замечает, и муж замечает. Значит, оба замечательные. <звы> это нормально, медсестра знает. Итак, поняли, да, ответ на этот вопрос? Менять фамилию, не менять? Сами решите это. Просто помогает быть верным, Все. Там. Не могли иметь детей, Пять лет назад развелись с мужем. По его давлению, по его. Не могли иметь детей. Как иногда почерк тяжелый, не могу. Сейчас осознала, как он мне дорог все это время пыталась его вернуть, у него нет желания жить больше семейной жизнью. Хочу усыновить ребенка, боюсь, что, на... что не решусь сделать это одна из него. Видите, как говорит? Вот. И поэтому я хочу с ним, и поэтому, и поэтому хочу с ним, и поэтому. Значит, послушайте, мои хорошие. Человек дается в жизни на какое-то время, если экзамен не сдан, дальше Бог может уже оторвать от тебя этого человека. Если ты чувствуешь, что у тебя с ним осталась связь, это влияние духов. Сейчас объясню, как это происходит. Вот смотри, человек о вас забыл, прошло несколько лет. Должен ли он вернуться назад? Скорее всего, нет. Точнее, 100%, что нет. Или 99%. Но почему человек чувствует, что он должен вернуться? Потому что между ними, когда люди создают отношения, между ними начинает функционировать определенное существо на тонком плане. Это существо предназначено для того, чтобы настраивать нас друг на друга. То есть это тонкие сущности специальные, у них такая как бы на тонком плане есть разные формы жизни. И, допустим, человек гневается, дух влияет на него. Мы полюбили друг друга, тоже какой-то дух включился в это. Эти духи, они как, как животные, то есть они не имеют разумного, они, у них нет разума. Они вот живут как животные, понимаете, они просто включаются в отношения. Они предназначены для того, чтобы их поддерживать, эти отношения. И вот, допустим, одного человека отрубило, он ушел, у него же другая жена там, у него свои там отношения. Этот дух, который остался без питания с обоих сторон, он начинает душить одного человека, он образ вызывает у человека в голове, что тот меня любит, он обо мне думает. И человек начинает таким образом всем доверять, он начинает жить в иллюзии. Как можно вообще с ума сойти? Надо просто знать об этом, что вот это вот чувство, что он меня ждет, что он как скоро вернется, это иллюзия. Это не является объективной информацией, это просто влияние голодного духа, вот этот, который тебя мучает в это время. Как определить, вернется или нет? Позвоните ему, поговорите с человеком. Просто спросите, как дела, как жизнь, вообще, есть у тебя планы возвращаться назад? Он может ответить двух вариантов, или он может сказать, я подумаю, это значит есть планы. Или он может сказать нет никаких планов, я уже все, как бы, у меня другая жизнь, другая жена. Надо доверять людям, понимаете, вы же с ним прожили столько лет. Почему вы не верите этому человеку? Почему вы думаете, что он вас обманывает? Он говорит, что у него нет планов, значит, у него нет планов. Но человек тупо верит, и он начинает объяснять себе, так, я хочу ребенка на воспитание взять, но она не потянула. Именно поэтому я хочу его назад, Олег Геннадьевич. Какая разница, почему вы хотите, вам уже не положено все. Вот поэтому по этому письму чувствую, что просто влияние духов идет. Уже не положено человека назад, все, надо успокоиться. Это называется жадность, это не любовь. Любовь — это взаимное чувство. Что такое любовь? Бог соединил два человека вместе, и люди начинают служить друг другу, у них появляется первое способность терпеть друг друга недостатки, потому что у всех людей очень много недостатков, и терпеть очень трудно всех людей, любых. Не бывает такого, что женщина такая хорошая, что терпеть недостатков нечего, это святая. Все женщины одинаковые, у всех женщин куча недостатков. И все эти недостатки будут мучить твое сердце. Обязательно. Это закон. Просто сначала девушки такие кажутся, что они вот прям ангел. Все. Это просто специально, чтобы мы женились. Иначе вы дети даже, даже не рождались вообще. Вот мужчина тоже такой, как бы я не прекрасен, может быть, снаружи, зато душой красив наверняка. Ну то есть сначала все такие, ну прям такие вот красивые душой, а потом как начинают вытворять. Это нормально, это обычное дело, у всех одинаково, ничего не надо думать, что у меня исключительный случай. У всех все одинаково. Я тысячи семей уже изучал историю жизни, и все одно и то же. Почему они люди живут друг с другом, а другие нет? Потому что одни душой трудятся, другие ленивые душой не хотят трудиться. И что такое труд душой? Принимаю недостатки человека. Вот этот труд душевный труд называется. Принимаю недостатки человека. Это первая капелька любви пришла в сердце. Вторая капелька начинаю видеть чистое и светлое, несмотря на недостатки в человеке. Несмотря на его выкоблучивание Это вторая капелька любви, называется уважение. Дальше человек чувствует, что очень много хорошего у него, потому что уже много благодарностей, и раскрываться начинают качество в отношениях друг с другом. Люди начинают понимать друг друга, уже чистоту друг друга. Это называется верность уже, появляется любовь, уже пошла. И последняя капелька — это искренность, когда люди уже так очищаются в отношениях, что они... Очень глубокие вещи могут друг другу говорить, и они вместе идут духовной дорогой беды. Такие люди уже не расстаются в следующей жизни. Они дальше опять рождаются вместе и идут дальше вместе опять. Вот это и есть любовь нам, нам много жизней вперед. Когда сдали экзамен, оставайтесь вместе, пожалуйста. Экзамены не сдали, Бог разлучил. Нашел другую, ушел там, ушла, бросила. Разные варианты. Не сдали экзамены. Надо пытаться вернуть год где-то. Пытаться положить силы, молиться, возвращать человека. Не вернуться. Теперь что надо делать? Сказать себе, все, достаточно. Все остальное это обман. Дальше надо просто желать счастья человеку, переводить отношения на высокий план. Сейчас объясню, что это такое. Вот смотрите, если я, допустим, к какой-то девушке отношусь со светлым чувством, у меня светлое чувство какой-то девушки. Чистое, светлое чувство. Дай Бог тебе хорошего мужа. Дай Бог тебе, чтобы все было у тебя хорошо. Я изменяю жене или нет в это время? Это любовь? Любовь? Ну, отвечайте на вопрос. Любовь или нет? Это любовь. Попытайтесь понять, это любовь. Но здесь нет измены. Потому что в этой любви нет ничего плотского, нет корысти. Поэтому переводите, переведите вашу любовь, сожгите ваши отношения корыстные в, своих, в своем раскаянии, в своей, в своей прощении и желании простить. Понимаете? Вы сами прощаете и прощаете его тоже. Ну, то есть Он вас просит, Ну, как бы, раскаивайтесь и просите прощения у Него. Вот эти два процесса надо совершить. И когда вы совершили эти два процесса, что происходит? Любовь остается, она никуда не делась. Она становится чистой и бескорыстной. Это означает, что ты радуешься, что у нее все хорошо или у него все хорошо. И с этого момента сердце успокаивается, потому что сердце почему ноет? Потому что не знает, что делать. С одной стороны были отношения, и как бы с ними не знаешь что делать, они уже все, уже мне не положены. А с другой стороны хочется чистого светлого, не хочется ничего рушить, рубить не хочется. Рубить не хочется, отношения не хочется тоже портить. Но они не положены уже отношения. Видите, вилка какая. Что делать? Вот эту молитву совершать, раскаяние весь год это делать, но при этом ждать человека. А потом, когда вы уже подготовили свое сердце, вот прошел, он не вернулся, допустим, а может и вернется. Но если не вернулся, значит все, до свидания. Экзамен не сдан, ты выгнали из института, поступай в другой. А если я хочу в этот вернуться, а там нет уже все, там в этом институте такой закон, Выгнали, больше поступить не можешь. Ищи другой. А я хочу этот. Это означает, что вы скупой человек и жадный. Жадные люди остаются в одиночке. Я хотел с этим. Хотел, хотел. Если хотела с этим, надо было тогда сдавать экзамен, когда сдавала. Сейчас уже все, до свидания. Год прошел, не вернулся. Значит, надо к этому времени уже выработать в себе чистое, светлое чувство. К этому человеку сердце должно успокоиться. Оно станет успокойным и откроется новый путь в жизни. Человек поймет, что вот надо идти дальше, дорогу успокоиться, идти своим путем. А если у нас общий ребенок? Ну, значит, у вас уже общий ребенок. Вы больше экзамен еще не сдали. Значит, надо сотрудничать вместе, давать возможность этому человеку, общаться с ребенком. Если он нагреет, наказывает его. То есть какие-то отношения надо поддерживать. Но при этом чистое, светлое чувство испытывать и искать себе другую семью, другую жизнь. Понимаете, о чем я говорю или нет? Вот эта женщина говорит, я хочу только с этим, хочу только с этим. Это упрямство. Вы говорите, нет, это любовь. Нет, это не любовь. Любовь – это взаимное чувство. Любовь между мужчиной и женщиной – взаимное чувство. Если у вас любовь к нему, отпустите его, дайте ему возможность жить с тем, с кем он хочет жить. Это любовь. А если вы хотите его в себе любой ценой, это не любовь, это просто упрямство и капризы. Перестаньте упрямиться и капризничать. Примите жизнь, какой она есть. Не всегда человек сдает свой экзамен. Иногда Бог наказывает, дает пинка под зад. Он не всегда наказывает и назад манит. Иногда пинка под зад дает чтобы потом помнила, как надо жить, и помнила, что экзамены надо сдавать свои. Если человек упрямый, он останется один. Упрямые люди остаются один. У меня сердце лежит только к этому человеку. Я могу только с ним жить. Твои проблемы. Это означает, что ты капризная и упрямая. Больше это ничего не означает. Молись очисти свое сердце, дай ему жить возможность, как он хочет. Когда ты ему дашь возможность, как он хочет жить, Бог тебе даст тоже возможность жить, как тебе надо. Сдай свой экзамен, пусти человека. Дай возможность ему лететь в свои дороги. Будь благороднее. Я с мужем разошлась, когда сыну было три года. Не разошлась, а бросила, разошлась. Да люди бросать, говорят, разошлись. Когда их бросать, говорят, меня бросили. Меня муж бросил. Я сама бросать, говорит, разошлась. Ты признайся, что произошло себе в сердце. Если ты признаешься, Бог милостивей будет уже. Сейчас ему 29 лет. Но в последнее время сын стал грубить. Мало со мной разговаривает. Что мне делать? Что делать? Дорожку с сыном. Пора прорубать дорожку. Дорожка за заросла травой. Сердце... Когда мы сердце не чистим, зубки в сердце не очищаем, то зубки в сердце ржавеют, и дорожка зарастает, ротик зарастает дремучим лесом. Уже не то, что там вонь идет, а уже там папоротник растет, понимаете? То есть мы, когда сердцем не занимаемся, сыном, вот каждый день, если в сердце в своем молитве очищает дорожку, я как бы молюсь о Боге, так как я привязан к сыну, я Богу молюсь, постепенно в этой молитве я вижу, что чистое светло исходит от возвышенной личности. И при этом я вспоминаю своего сына. Почему? Потому что я к нему привязан. Что значит вспоминаю? Это значит, из моего водоемчика течет ручеек в этот водоемчик. Водоемчик с жизни сына. В его сердце, из моего сердца в его сердце. Я молюсь, водоемчик постепенно очищает отношения, дорожка, ручеек очищается, он заходит в водоемчик, там все очищает, и в конце молитвы у меня чувство, что у меня с сыном нормальные и светлые отношения. Каждый день это надо делать, очищать отношения, потому что сами по себе не загрязняются. Все время кажется, Что между мной и тобой Ниточка завяжется. Надо ниточку завязывать сыном. А Леонид, что делать? Заросла травой дорожка. Грубить начал. Мало меня, Мало со мной разговаривает. Дорожка завостряла паутиной. Что делать? Трудиться в сердце своем. Сначала вы почувствуете хорошее чувство, потом вы сможете с ним общаться. Второй этап. Сначала вы очистите свой водоемчик, из него потечет к сыну. Потом потечет, дотекло до его водоемчика уже можно общаться, потому что связь произошла. Вы можете с ним разговаривать, но он не может, потому что у него там непорядок в водоемчике. Дальше молитесь, его водоемчик очищается, он уже начинает меняться и начинает с вами разговаривать уже. Вот так человек должен жить в отношениях со всеми людьми. Не имеет значения. Он должен сначала от сердца очищать отношения, а потом они внешне начинают очищаться. Вот смотрите, вы пришли на лекцию первый раз, вчера поднимите руку. Кто вчера пришел первый раз? Вот вы когда первый раз пришли, меня кто не слышал никогда в моей лекции, первый раз пришел, поднимите руку. Кто не слышал никогда. Вот, вот мужчина, давайте, с мужчинами лучше, потому что они не эмоциональные. Да, вот с вами, да. Вот смотрите, вы вчера, когда на меня смотрели, у вас меньше было доверия. Подозрение было. Кто такой? Может, аген какой-то тайный? Я думаю, что и сейчас подозрение осталось какое-то. Думаю, что и сейчас.. А? Больше доверия. Понимаете, что произошло? Я дорожку протаптывал, понимаете, к этому человеку, потому что он для меня дорог. Он пришел, смотрит на меня, думаю, Господи, какой хороший человек, целых три часа меня слушал. Я дорожку протаптываю, протаптываю, протаптываю, протаптываю, у него уже больше доверия. Понимаете, это труд. Я просто тружусь, понимаете, я сижу и протаптываю дорожку просто и все. Так я то же самое вам предлагаю делать. И хоть, хоть допустим, мы, никак, мы не знали друг друга никогда, но я протаптываю все равно дорожку. Почему? Потому что для меня все люди дороги. Почему я должен кого-то кем-то пренебрегать? Человек пришел, слушать меня три часа целые. Это же очень, очень благодарность большая должна быть у меня в сердце. И я протаптываю дорожку. Но если я чужой человек, понимаете, всего один день прошел, и человек говорит, уже доверия больше. Ну так почему вы не думаете, думаете, что не будет доверия больше близкому человеку, если вы дорожку начнете протаптывать к своему родному сыну? Надо уж сердцем трудиться. Чего мы делаем-то? Мы говорим, Олег Геннадьевич грубит. Ну что это значит грубит? Это значит, что у вас дорожка заросла. Сердечко свое возьмите, простите его сначала за то, что грубит в молитве. Смотрите на святого человека, молитесь, у вас раз придет прощение в сердце, потому что святость дает такую силу. Потом дальше начните думать о том, что я виноват в то, что так произошло. Примите ситуацию судьбы. Потом дальше почувствуйте, что он хороший парень. Вот я сейчас вот протаптываю эту дорожку. Эта женщина мне попросила, протаптываю. Начал видеть этого человека. Вижу, что он очень занят, много работает сейчас. Чей сын, поднимите руку. Согласны со мной? Да. Он очень занят, много работает сейчас. Но это еще не все. Вы его просто достали своим желанием наслаждаться его счастливой жизнью. А у него сейчас тяжелый период, у него нет счастья сейчас. Почему нет? Потому что так положено. Им положено сейчас напрягаться, трудиться и страдать. А вы хотите наслаждаться его жизнью. И так как вы хотите наслаждаться его жизнью, это не, не означает, что вы его любите, мои хорошая. Это просто эксплуатация. Так как вы хотите наслаждаться его жизнью, в результате он напрягается, понимаете, ему плохо от этого становится, он чувствует себя несчастным от этого, и поэтому начинает грубить. Я сейчас увидел эту дорожку и показал вам объем работы. Вы хотите, чтобы я за вас очистил путь? Или вы сами будете это делать? Спасибо вам за это. Спасибо. Получать свой жизненный опыт, каково предназначение людей с синдромом Дауна, я уже ответил на этот вопрос предназначение просто прожить здесь какое-то время и уйти на высшую планету. Так. Поэтому они не получают интеллекта, потому что им это не надо. Им надо просто отстрадать здесь, чуть-чуть отстрадать. Им надо сдавать экзамены, им уже их сдали. Сдав... Сдавать экзамены от тем, кто получил их в сынове. По... Как? Да, давайте, она да, мы зайдем и дадим родителям, тот туда разнится. Маленький мой хороший, мы сейчас не доразнится. <соединяющий> Когда станем, за и займем, станем доразницами. У моего супруга, у него сын, ну, тоже уже родился, но он очень... такое. Это означает, что в прошлой жизни ваш родственник очень агрессивно себя вел. А может даже в этой. И он так серьезно наказан. Он может ведь с помощью молитвы вообще не обращать внимания. Я знаю, родители, ребенок так ведет себя, вот у меня много таких лечится детей. Ребенок ведется, себя, они вообще даже не обращают на внимание, спокойно к этому Значит, они уже сдали свой Какие экзамен. бы экзамены ни сдали, все их можно сдать. Можно лечить его, лечить. Есть, вот, допустим, мой метод позволяет убрать. У меня есть случай, могу вам привести этот пример. Мне привез... пришла женщина лечиться с ребенком. У него эпилепсия и очень агрессивное поведение. Я бы даже в буквальном смысле слова меня обзывал во время приема. Просто обзывал меня. Вот. Но интересные вещи произошли. Мы поставили кору, прочистили каналы тонкие. У нее прошла эпилепсия. Через где-то год лечение прошла эпилепсия. И он приехал, когда через год, мы его не узнали. Он вел себя спокойно, смиренно, вообще не ругался. Все. Иногда механически, вот знаете, как труба, допустим, вода не идет из крана. Можно же разные гипотезы как бы, предполагать, что оказывается, эта соседка она прокляла и даже волос нашли на пороге, что соседка прокляла и кран забился поэтому и в результате как бы теперь воды не будет у нас никогда, потому что проклятие соседки воды не будет, можно просто вызвать сантехника, который зовут Олег Геннадьевич, он просто возьмет трубу, пробьет, механический процесс, понимаете, просто пробить тонкую трубу, тонкий канал и вода пошла, Чудо, чудо. Да не чудо, просто траву пробили и все. Иногда люди все усложняют, понимаете? Иногда просто есть болезнь, ее надо вылечить и все. Не надо из запора делать философию, понимаете? Но так как мы не знаем, что есть тонкие каналы, и не знаем, что вот это нет безудержного у ребенка, означает просто есть болезнь на тонком плане, ее надо вылечить и все. Но у нас нет знаний, поэтому так мы себя ведем. Есть такая притча по этому поводу. Крестьяне возделывали поле и никогда не видели арбузов. Когда вырос арбуз на поле, они подумали, что это неопознанный летающий объект. И они все испугались, как бы сидели, попрятались. И пришел мудрец. Он взял, разбил этот арбуз и сказал, живите спокойно. И дал ему его скушать. Они съели когда арбуз, они посчитали его гуру, наставником и начали им поклоняться. Так возникает слепая вера из-за того, что нет Знания. Допустим, люди от природы способны чувствовать судьбу друг друга. Это природная вещь. Немножко потренировался, уже можешь это делать. Природная способность человека также видеть болезни, чувствовать. Чувствовать связи плохие. Когда человек проявляет эти способности, то некоторые люди начинают смотреть на него, как на Мессию, и начинают ему поклоняться. Это признак глупости. Потому что эти способности естественным образом даны человеку. Просто так же, как игра на пианино. Можно развивать эти способности или играть на пианино. Развиваешь эти способности, начинают чувствовать эти вещи. Это естественным образом. Но некоторые люди хотят, чтобы им поклонялись, поэтому они придумают такую историю. Не мне по башке ударила, у меня открыли способности. Понимаете, не слушайте таких людей, это обманщики. Потому что они просто выдумывают для того, чтобы им поклоняться. Это признак глупости. Те, кто поклоняются, арбуз увидели и испугались. Потом кто-то разбил арбуз, накормил все, теперь мессия. Это естественная вещь. Арбуз, естественная вещь. Что он большой и быстро растет, тоже естественная вещь. Что он сладкий, тоже естественная вещь. А вот то, что люди поклоняются чуду, это признак и глупости. Потому что нет чудес в этом мире, нет знания законов просто все. жить святому человеку в молитве. Как это получается? Кто задал вопрос, поднимите вопрос. как это получается? Не бойтесь, я вас не съем. Я сейчас объясню, как это получается. Ну, кто хочет, чтобы я поговорил с ним на эту тему? Давайте вот девушка в лачках. Вот, вот. вот смотрите, женщина, да. А, вот, вот смотрите, вот вы, допустим, слушаете мою лекцию, да? И чувствуете, есть что есть что-то хорошее во мне. Так? Это означает, что вы почувствовали какую-то часть святости. Вот вы сейчас, когда ответили на вопрос, да, я увидел в этом вопросе одновременно доброту, верно, веру, веру какую-то верность. У вас также есть очень какая-то справедливость в сердце, деликатность, очень много чего я почувствовал сразу просто от одного звука. Понимаете? Это означает тоже святость. Вот как, как поклоняться святому человеку в молитве? Надо просто... Что такое? Вот мы с вами разговариваем, это отношения. Молитва — это тоже отношения. Я просто начал, допустим, с вами разговаривать, почувствовал отклик и почувствовал вас как личность. У вас много хорошего внутри. И это естественно почувствовать, даже если человек общается с тобой через изображение. Вот просто его нарисовали, лик. Через лик можно контакт установить человека И также почувствовать хорошее, как мы с вами друг другу чувствуем. Вот это ради того, чтобы это хорошее чувствовать в людях и дана человеческая жизнь. Когда мы это начинаем чувствовать, то мы начинаем чувствовать также Бога, потому что все вот эти качества, хорошие черты характера, это также, как в зеркале отражается луч, также и в нас, в искорках духовной, отражается Бог. Понимаете, Он напрямую не может с нами общаться здесь, потому что мы наказаны разлукой с Ним, потому что мы не хотим Его чувствовать и видеть. Есть доказательства к этому. Когда слово «Бог» произносится, многие люди, они боятся этого слова. Может быть, это секта. Этот страх означает «не хочу видеть Бога», «не хочу с Ним общаться». Из-за того, что у нас нет желания, Высшую Силу, Высшую Истину почувствовать. Поэтому мы и разлучены. Но через людей, через искорки, вот эти вот качеств, характера человека, мы можем узнать, что есть истинное счастье, Высшее Счастье. Когда мы поклоняемся Святому, это легче узнать. Но даже если человек чувствует в обычных людях эти искорки, он уже на правильном пути. Просто через Святого больше идет, больше силы, больше Солнца, понимаете? Это значит, что он больше достоин поклонения. Понимаете, есть разные формы отношений с людьми и надо выбирать правильную форму. Первое – уважать человека нужно просто за то, что он для тебя что-то сделал. Например, мать и отец родили тебя, надо их уважать уже всю жизнь, потому что ты появился на свет благодаря им. Даже пусть они не хотели тебя рожать, там, не планировали, не имеет значения. Они родились, значит, ты должен их за это уже уважать. Дальше второй уровень после уважения, дальше идет почтение. Почтение от, от, направ... это тоже вид как бы служения человеку. Почтение означает, что человек духовно старше. Родители не всегда бога бывают духовно старше, ты просто их можешь уважать. Но почтение означает, что ты слушаешь их слова и выполняешь, стараешься выполнять. И третий вид называется предание. Вот предание, этот вид, осуществляется только в отношениях со святым человеком, который никогда не подведет. Святой означает наполненный Богом. Он уже выбрал путь. Это путь, уже который к Богу идет. К Солнцу движется лучше. Не от солнца, а к Солнцу. И ты, если за Ним пристраиваешься, ты тоже будешь к Солнцу лететь. Это будет служение, если просто Даже просто думать — это уже служение. Думать о чистоте человека — это уже служение, потому что единственный способ служения — это контактировать с Божественным. Спасибо. Я желаю счастья всем другим, и при этом служу святому, конечно, потому что он поэтому и святой, что он хочет всем счастья. Цель его жизни какая? Дарить людям счастье. У нет других целей жизни. Поэтому святой. Ты даришь счастье, о нем думая, значит, ты ему служишь. Как это работает? Это работает так, что через вас, когда энергия счастья проходит, сразу за ним идет знание. Потому что веды говорят, смотрите о чем, что все эти три энергии, счастье, знание и вечность, они связаны в одну цепочку. Если человек начинает правильно относиться к счастью, он не просит его себе, а начинает дарить его другим, то он становится проводником счастья. Как только он становится проводником счастья, Бог ему в сердце дает знания, как решить все вопросы в этом мире. Их несложно решить, для этого надо правильный путь выбрать в жизни. И как только человек получает знания, он начинает чувствовать свою вечность, что он душа, что он живет не для того, чтобы квартиру построить. А для того, чтобы создать вот эти отношения чистые, светлые с этим миром. Потому что эти отношения дают счастье немедленно. Смотрите, мы идем косвенным путем. Для того, чтобы быть счастливым, мы строим квартиру. Потом дальше мы, когда квартира есть, надо ее медленно наполнить. Мебелью наполнили, дальше надо там что-то делать, чтобы быть счастливым. То есть мы все время обходим счастье, мы его будущее переносим. Вот когда у меня будет в квартире большой гости, там, тогда я буду счастливым. А сейчас в чем мне там счастье какое искать в этой большой квартире одной? То есть, видите, мы всегда будущее счастье ждем в будущем. Но когда человек правильным путем идет, где счастье находится? Вот прямо здесь. Потому что, когда мы делаем что-то Богу угодное, Бог – это источник счастья. Вот здесь есть сверхдуша или голос совести и представительство Бога. Когда я делаю что-то правильное, сейчас говорю правду, у вас в сердце должно возникать счастье. Вы должны чувствовать в своем сердце, что вы что-то правильное слышите и что-то важное для своей жизни. Поднимите руку, кто это слышит. Это значит, что Бог откликается уже в вашем сердце прямо сейчас. И это значит, что прямо сейчас вы это счастье уже получаете. Не надо зарабатывать денег, не надо покупать квартиру, не надо понимать, занимать высокое положение в обществе. Прямо сейчас уже вы его получаете. Это прямой путь. И этот прямой путь дает возможность все остальное тоже иметь, потому что он улучшает характер. Через улучшение характера меняются отношения с людьми, появляются покровители люди, которые реально могут тебе помочь в жизни. И они тебе устраивают жизнь уже. Они устраивают тебя на работу, которая лучше, находят тебе мужа хорошего человека. Просто потому, что ты идешь правильным путем, у тебя появляются новые возможности в жизни. Понятно, как работает система? То есть правильный выбранный путь облегчает жизнь во всех отношениях. Поэтому материальная сфера — это не та сфера, которая должна, человек должен убиваться ранее или укладывать сверх усилия. Нужно работать ровно столько, сколько нужно для жизни, а все остальное время зарабатывать себе духовную силу молитвой, пробивать себе дорогу в жизнь внутреннюю. И это улучшит также материальные возможности, если вам так сильно это нужно. Если вы болеете, то надо просто обратиться к нам на сайт без бесплатной консультации. У нас есть два консультанта, консультируют целый рабочий день. Вы не задавайте мне вопрос на легче по Там узнаете ну, на сайте, все вам расскажут, что делать, как чего, как наладить отношения с мамой. У нас разные видения жизни. Почему мы иногда как чужие? Как понять, что я хочу от жизни? Что такое отношения с мамой? Отношения с мамой вот здесь находятся. В сердце находятся отношения с мамой. У мамы свои взгляды на жизнь, у меня свои. Что такое отношения? Отношения означают, что я пришла к маме, просто подарила ей цветы, просто подарила ей улыбку, просто пожалела ее, просто покивала ей головой. Вот допустим, у меня разные взгляды. Бывает так, что приходит ко мне человек, не хочет меня слышать вообще. Говорит, говорит что-то, я киваю головой. Проходит полчаса. Время консультации закончено. Я раз консультации раньше давал, частные сейчас не дают, просто у меня времени. И может быть желание. Потому что я понял, что частная консультация – это просто медвежья услуга. Что люди хотят частной консультации, потому что не хотят работать над собой. Они хотят, чтобы я решил сам их проблемы. Они выманивают из меня, когда выйду замуж, когда устроюсь на работу. Я говорю, надо вот то-то, то-то делать. А все-таки когда, Олег Геннадьевич? По судьбе вы уже видите, когда период плохой закончится? Я говорю, ну плохой период закончится тогда-то. Закончится плохой период, женщина приходит ко мне, это реальный случай. Говорит, вы же обещали. Вот, три года прошло, я не замужем. У меня что, сейчас хороший период идет? Я говорю, да, хороший период. Что, на меня смотрят? Я говорю, да, смотрят. Почему я не замужем? А потому что ты ни хрена ничего не делаешь для того, чтобы выйти замуж. Вот ты не замужем. Что, Олег Геннадьевич, это не путь, с помощью которого можно замуж выйти. Ты должна трудиться в своем сердце для этого. Поэтому не даю частных консультаций, потому что люди требуют от меня... Продолжение балета. Балет уже закончился. То есть, все есть в лекции. В лекции слушайте, все там есть. Ваша жизнь вся расписана. Она у всех одинаковая. С точки зрения знания.